Здравствуйте, Сергей Фефилов на связи. Проходил у Елены Феоктистовой два курса. Один из них инвестиции и второй увеличение дохода. По инвестициям как бы уже начали какие-то движения, до конца еще доделать никак не получается. То есть уже зарегистрировались в брокере открытия. Вот осталось подписать, зайти документы на Кипр. По второму курсу, он же третий курс у Елены, для меня он был второй. По второму курсу хочется сказать, что данная информация была ну, как бы в режиме таком, достаточно быстром и как бы не все успевал переваривать и соображать. Но тем не менее все было объяснено очень доходчиво. Как сама Елена доносила всю информацию, так и э, куратор помогал какие-то непонятные вопросы. То есть э, прям э, разжевывал спасибо Алене отдельное. Вот. Э, хочется сказать так, почему у Елены? Ну, Потому что как бы, попался вот курс и увидел, как человек доносит информацию. Это мне понравилось, и понравилось то, что это все, в общем-то, действительно работает и действительно доступно. На момент, когда начал проходить курс, то есть, и когда его закончил, хотя, ну, то есть, начал, только начинал, что там, может быть, какие-то действия, да, только-только начинал применять, там, После, сразу после уроков какие-то ну, что-то небольшое, что-то начинал внедрять. То есть увеличил доход где-то процентов получается на ой, ну, около 30% вместо планируемых 15%. Не знаю, с чем это связано, может быть, с курсами, может быть, с внутренним, вот, как бы, то, что голова приняла, как бы, решение, да, то есть увеличить доход. То есть, ну, совместно, я считаю, что, как бы, и то, и другое повлияло. Вот. Хочется добавить, наверное, все-таки курс действительно очень сжатый, да, то есть, темпы очень быстрые. И Елена уже сама планирует, то есть вот сентября месяца или ближе к декабрю, по-моему, она говорила. Так, ну то есть следующие курсы она будет растягивать более длинно, более плотно, более предметно. То есть я думаю, что вот следующим людям, которые пойдут, все-таки рекомендую попробовать. В любом случае улучшение будет, если человек будет какие-то действия и будет работать. То есть действий не будет. Не будет никаких результатов. Соверш... Это однозначно. В общем, хочется сказать Елене и ее команде спасибо. То есть это все действительно работает. Только нужно не лениться начинать и делать. Всего доброго. До свидания.